Привет и садача. Добрый день. Так, сегодня мы поговорим с Андреем о том, насколько здесь качество пищи превышает, я бы сказал, ну, всю Европу и Америку, включая. Но поскольку я не был в большинстве стран Европы, хотя в Европе намного все вкуснее, чем в Америке, это бесспорно. Но поскольку я никогда не был в Болгарии, и мои впечатления э, в общем питании превосходят и даже соответствуют э, Узбекистану, там очень много солнца и так далее. Вот, и даже вкуснее вот, многие продукты питания, чем в бывшем Узбекистане. Mm -hmm. Я не знаю, чем это объяснить, может быть специфика земли. Или получили. же просто они удобряют естественные удобрения. Здесь химических удобрений нет, по-моему. Есть, но, видимо, меньше, чем в других местах. Да, но потому что Болгария страна не богатая, здесь, скорее всего, что это все принимается в меньших количествах. Значит, если привозное, то да, возможно, там это все для продажи делается. А здесь за счет того, что э, большинство людей продают от своего хозяйства. И очень у многих имеется земля, где они выращивают для себя. А избыток они продают по базарам. Базары здесь очень большие. И при том можно купить все, что угодно. И даже непастеризованное молоко, овечье брынзы из непастеризованного молока, сливочное масло непастеризованное. Очень все вкусно. Вот. Но только сливок у них нет, у них есть и сметана. Очень разные виды простокваши или же кислое молоко. Вот, которые славятся, да, в Болгарии? Да, Болгария такие это киселомляка называется здесь. Так вот, мы сейчас вам покажем виноград, который я ем, ем, ем и не могу наесть. Видите, какое? Разные сорта. Есть и черные, есть и розовые, есть и красные. Вообще, я называю этот город Санданский городом винограда и а, это самый сезоны сейчас будет а, сезон чего? Сезон а, значит, лимона, цитрусовых и гранат. Значит, здесь очень много гранатного дерева, и практически у всех, у кого есть дом, растет виноград. И при потом обильно, обильно и обильно. Ешьте на здоровье, приезжайте, друзья, рыбите, никто вам слова ничего не скажет. Даже можно не покупать. Да? Ну да, это всего в Вот. И местные, местные, от избытка винограда делают вино, а из вина делают самогон. Как называется? Ракия называют. Раки называю. раки. Можете подробнее и рассказать, что такое ну, Вот насколько я знаю, вино делают из винограда, это как бы, ну, такой... Традиционный способ это знают все, как это делается. Виноград выдавливается, потом сбраживается в бочках. После этого там он дается какое-то время на его брожение и как бы выдержку определенную. Потом развивается видимо, в бутылки и употребляется в течение года. А из жмыха, который остается после виноградного вина, болгары делают, замачивают его тоже в бочках и он начинает сам по себе бродить этот жмых. И, ну, Это как брага у нас в России. У нас делается самогон, а здесь делается ракея. Вот ракея делается из винограда, из сливы и из абрикоса. Вот и у них три вида ракеи. Основная, конечно, это виноградные ракеи, поскольку винограда здесь очень много. Вот, ракея выгоняется, считается хорошая ракеей, это 50-52 градуса. Это не как водка, они 40-градусную не признают, это не считается неправильно должна быть где-то 50-52 градуса. Теперь одно интересное сообщение. Ни я, ни Андрей не видели пьяных людей. Несмотря на то, что здесь да, люди пьяные. очень часто пьют эту ракию, но пьяных вы не увидите. То есть они маленькое количество ракии растягивают это на часы. Совершенно правильно. Вот. И пьют очень и очень умеренно. Но я не замечал, чтобы женщины ну, женщины, у них, у них принято как? Они сказали, что у них принято пить вино, женщины пьют вино, если дома по каким-то событиям, по торжествам, Бразник. да. А вот допустим в кафе они сидят, они вино не заказывают, они заказывают ну, кофе, чай, Чая они мало пьют, кофе, в основном воду, какие-нибудь соки. я спиртных напитков не видел. Муж Мужчины пьют пиво. Вечером они пьют ракию там небольшим количеством. Но пьяных я тоже не видел здесь ни одного. Это удивляет, конечно. При изобилии вина и раки, и пьяных нет. И удивительно то, что э, и нищих нет. И нищих и нищих нет. нет. Так вот, э, бедная страна. Очень бедная страна. Но нищих нет. Все сытые. Да, интересно. да. Здесь климат такой удивительный. Здесь растет все. Здесь лыжную палку воткнет в землю и вырастет бамбуковое дерево. Поэтому, вот что касается климата, то здесь растут, вот Борис правильно сказал, здесь гранаты растут, а это уже говорит о том, что климат теплый. Здесь растет курма, здесь растут киви, здесь э, у некоторых, кто хочет сажать, они и так, сажают, и лимоны и растут, и растут оливки. Как и на... в Греции. Да, я, я сам видел оливки, во многих значит, садах, огородах растут оливковые деревья. Здесь нет такого, как в Греции, там, допустим, все в оливках. Но оливки произрастают, кому нужно выращивают, Поэтому это говорит о том, что климат здесь очень благоприятный. Мягкий. Да, мягкий климат. И произрастает практически все. Помидоры вот до сих пор еще висят на ветках. Сейчас у нас 17 октября. Зеленые помидоры до сих пор на Они еще зреют, их еще собирают и продают на базарах. Что я хотел отметить, что... В Америке я вообще помидоры не могу ехать, потому что это не помидоры, а какая-то трава бескутная, да? генетическая при том. Здесь разные сорта помидор, и что удивительно, я никогда не пробовал в жизни розовые сорта. Они и мягкие, и очень вкусные, и, да? ароматные. и ароматные, и при том изобилие этих помидор. Я тоже ем, ем, ем и не могу найти. Если Россию называют страной вечно зеленых помидор, то Болгария – это страна вечно красных помидор. Здесь все время красные помидоры изобилии и они вкусные. То есть вот берешь помидору и ощущаешь этот вкус детства. Вот в детстве мы ели помидоры в России, когда они вызревали на ветке. Это редко бывало, но бывало. Тем не менее, это вкус помидор такой, как вот в детстве. Он был. Так вот здесь можно проводить семинары, организовать в любой гостинице, а здесь гостиница очень дешевая, от 15-20 евро это 10 долларов. И выше. И там есть и по 20, по 30 евро, и по 80 евро на семью, да? Да, да, да. В зависимости от того, насколько человек располагает финансами. Но отдыхать вы будете очень и очень комфортно, и для здоровья, и, и значит, как туризм, стратегически очень интересное место, все близко. Греция, по-моему, 20 минут, да? Оттуда. Ну, да, 20 минут до границы. пятьдесят километров до Салоников. До Салоников. Белое море практически где-то полтора часа. Ну, да. Вот. А София 3 часа отсюда. Вот. И есть еще Приморский, по-моему, это недалеко от Варьи. и Это значит, город не очень много русских, которые приезжают э, летом. Но там 3-4 месяца, по-моему, сезон вот, для оздоровления. Э, дальше я хочу отметить, что везде можно проводить лекции и семинары по оздоровительному типу. То есть, э, Курорт у вас дома, в вашей гостинице. Вам только не хватает знаний для того, чтобы восстанавливать свой здоровье. Практически от всех хронических заболеваний, включая онкологию. Вот. Есть аптеки, есть травяные э, аптеки. Потому что Балгария она слабится. Да, Отравы да. произрастают прямо в горах, там можно собирать самих траву сколько уже наблюдали, что местные люди собирают травы, продают их на рынке, а мы эти травы просто видели, заезжали в горы, и этих трав просто в там произошло. Тысячи, тысячи целебных трав. Одно мы не подчеркнули и не сказали, что здесь страна грецкого ореха. Да, да, да. Так вот везде грецкие орехи продают, очень все дешево, вы забили, пожалуйста, это натуральные, естественные белки. Можно делать ореховое молоко, миндали здесь. И что интересно, здесь имеются семечки абрикосов, mm -hmm. что практически в Америке не найдешь, это надо заказывать по интернету. Вот И, как вы знаете, это витамин В-17, и при том очень дешевый. Да, надо... Отметить, что цены здесь, конечно, приятно удивят. Потому что, вот, допустим, по российским расценкам, здесь все в среднем стоит, я имею ввиду фрукты и овощи, один лев. Один лев на сегодняшний день это менее 40 рублей. Поэтому где-то около 40 рублей стоят все фрукты и овощи за один килограмм. Виноград, абрикосы, персики, яблоки и все остальное, вот примерно такой цены. А можно сказать, ну, сравнить доллары, доллары и то, что здесь продают доллары. Ну, вот допустим, я, я не знаю, как сравнить с долларами. Вот, допустим, Греция находится в 20 километров до границы, в Греции все один евро. То есть это ровно в два, два раза дороже. дороже. Да, а здесь один лев. И греки сюда обычно ездят за покупками, раньше ездили. Меньше сейчас ездят больше, поскольку у них тоже кризис. Они уже понимают, что деньги нужно экономить и тратить там, где это стоит дешевле. И приезжают сюда в Болгарию. в петербургский самый ближний для них город. Они приезжают и сюда. Здесь закупают все необходимое для себя. Дается. Значит, один леп это где-то половина доллара. Примерно, примерно. да. Примерно, да. да. Вот, э, существует различная связь через автобусы. Я не видел этих э, поездов, не видел этого нет. Нет, нет, здесь и, нет. основной, там курс, надежный транспорт. И что интересно, то, что первое время от непривычки меня раздражало то, что люди не торопятся. Вот. И я удивлялся, в вот, банках везде офисные работники не торопятся. И мне хотелось первое время как-то подгонять. Ну, быстрее, быстрее. Почему как, так, мы, как, как мы привыкли. Да, как мертвые работают, да, по сравнению с американскими э, банкирами и офисными работниками. Но теперь я уже привык. И, и, то есть я перестроился уже в И для меня, наверное, когда я приеду обратно в Америку, они будут меня раздражать. Потому что они слишком торопятся. Они туда. будут суетиться и мешаться под ногами. А, так вот, в Америке так мне один товарищ говорил, он из Чилиста. Вот. Я его постоянно торопил, торопил, он говорит, Борис, you are not American. American people live fast and die fast. Это значит, американское население живет быстро и умирает изнашивается изнашивается то есть наша душа не любит этот ритм по, по идее мы не должны торопить ну да болгары надо отметить они живут в гармонии с природой они конечно никуда не спешат они делают все размеренно все делают они э, ну, по, наши, по нашим меркам медленно но у них это такой ритм жизни надо приехав в эту страну нужно принимать их правила игры нужно принимать их образ жизни и если ты правильно это все для себя воспримешь, то ты, тебя Болгария примет, она тебя как бы... Ты будешь здесь своим человеком. Если ты будешь пытаться ее исправить, то это будет ну, в корне неправильно. Потому что исправить то, куда ты пришел, невозможно, нужно принимать. Еще одно преимущество того, что я здесь заметил, вода практически очень целья. Об этом хочется поговорить более подробно. Она не хлорируется, не фторируется, что это очень важно. И жители Санданска практически пьют как бы с водопроводом. Вода, вода здесь нет водопровода, вода здесь идет в город э, Спиринский гор. Она идет, ну, сейчас, горный, я наверное, сейчас скажу, город. да, где-то с полтора километра там у них источники, озера, из которых идут трубы, сюда водопроводом поставляется. Вода. Ну, с Водопровод. Да, но да, водопровод идет с сбор, горных да. источников. Значит, никакой э, хлорины нет. Фтора нет. Этих э, химических опасных веществ нет. И население пьет э, с водопроводом. Я как-то вышел, взял воду с водопровода. Она говорит, а зачем ты выходишь? Э, вот э, в туалетной такая же вода. Я говорю, ну, неэстетично. В туалетной. Ну да, мы не привыкли. Вот, значит, преимущество того, что пища чистая и вода чистая, да, это уже экологически. И воздух э, от города немного отъедешь, особенно парки, мы не говорим парке, да, может да, быть, в следующий раз мы будем говорить Можно, про Да, потом да значит, э, так вот, вода, э, воздух, э, солнечный свет, это главная экологическая среда, куда должен человек, проблемы здоровье приезжать для того, чтобы восстанавливать здоровье. При такой экологии, при такой спичке, при таких стрессах о здоровье даже не будем говорить, потому что невозможно вылечить, не залечить, а вылечить проблему, не оторвать человека от среды. среды и этих стрессов, которые человек в больших городах испытывает. Каждую минуту, каждую секунду вырабатывается страшный гормон, как пизол, который суживает сосуды и призвременно изнашивает эндокринную систему. Поэтому будем подробно говорить о таком прекрасном парке, который я никогда не видел в своей жизни. Хотя видео, когда работал в правительственной поликлинике, это, был, это была дача второго человека в Узбекистане, в Но мы сейчас поговорим более подробно. Удачи, до встречи. Всего доброго.